здравствуйте дорогие друзья меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюк. сегодня у нас lesson number 76 его тема безличные глаголы эссеек экспресс супер современный, эффективный курс English хочу все знать Дорогие друзья, мы с вами познакомимся сейчас с безличными глаголами что же такое безличные глаголы? Вы встречались с такими существительными, как rain, это дождь, и snow, это снег. Но если к ним прибавить предлог to, будет означать глагол. To rain, дождит. To snow, можно перевести как снежит. Давайте перейдем конкретно к первому предложению. Зимой. ПАДАЕТ СНЕГ Утверждение Зимой падает снег Не вопросительные, не отрицательные предложения В настоящее время Зимой падает снег Снег он Значит Когда будет использоваться глагол Необходимо возле глагола ОКОНЧАНИЕ s, Потому что настоящее время и утверждение Вот у нас глагол сноуз. СНЕЖИТ К нему прибавляется окончание s. Кто снижит? Он снежит. Снег снижит. Когда? инвинты зимой. Завтра выпадет снег. Или будет выпадать снег. Время какое? Завтра выпадет снег. В будущее время, значит, должен использоваться что? Элемент вил. Всегда. Вот он, вил. Поскольку будущее время то снижит уже без окончания s. Только в настоящем время глаголу прибавляется s. В будущем времени не прибавляется. Как же перевести? Завтра выпадет снег. На английском. Как сказать? Он будет снижить завтра. It will snow tomorrow, завтра будет снежить завтра. Он будет идти завтра. Или завтра он выпадет. Помните только одно. Как что-то будет говориться о дожде или снеге, самое первое, с чего предложение начинается, оно начинается с it. It. Но когда вопросительное предложение, там уже стоят другие вещи. В настоящее время, в будущем времени может стоять will. Был. Прошедшим did. Вот давайте еще посмотрим на одно предложение. Третье. Зимой не выпадает снег. Не выпадает снег. Время какое? Настоящее. Настоящее. Значит, не выпадает. Значит, это отрицание. Должна быть частица нет. Не выпадает снег. Поскольку он, значит частица должна быть does в настоящее время. Он, она, оно употребляется частица does. Если вместо имени в настоящее время я, мы, ты и вы употребляется частица ду. Поскольку снег он, значит does. Поскольку не выпадает, значит используется отрицание нет. Получается. Зимой не снежит снег. Э, зимой не снежит снег. Не выпадает. Не снежит зимой. Ит он. Doesn't snow. Не снежит. Зимой. Инвинде. Он. Ит он. Не снежит. Doesn't snow. Когда? in winter. Зимой. Следующее предложение. Зимой выпадет снег. Зимой выпадет снег. Предложение. В настоящее время. Если бы было... Зимой будет выпадать снег, было бы в будущее время. Зимой выпадет снег. Как мы скажем? В настоящее время. Does it snow in winter? Does it snow in winter? Кстати, необходимо помнить, что если вопросительное предложение, то к глаголу S не ставится. И в отрицательных предложениях, здесь вот отрицательное предложение, не выпадает с них. Здесь тоже не ставится после глагола окончания S. Только в утверждении. Вот здесь. Зимой снежит или падает снег. Сноус в вопросительных и в отрицательных предложениях, даже в утверждении в настоящее время. Глаголу в основном в данном случае снижит окончание S не прибавляется. Вот еще посмотрим одно предложение. Летом не выпадает снег. Время какое? Настоящее. Отрицание? Отрицание, потому что не выпадает снег. Он снег? Он. Значит, частица должна быть даст с отрицанием not что получается it doesn't snow it он не снежит in summer он не снежит летом имеется в виду снег вчера выпадал снег время какое прошедшее выпадал значит глагол должен быть в прошедшем времени Глагол правильный, значит окончание иди. Если глагол неправильный, то надо брать, э, смотреть таблицу неправильных глаголов. Итак, как будет вчера выпадал снег. Или вчера выпал снег. It, он сновит выпал вчера. Раз э, э, снег о снеге идет речь, значит снова вид снежил вчера он ит. снова вид снежил вчера ну как мы скажем дождь идет ну вообще по жизни дождь идет часто очень дождь идет как мы скажем и rains. или так же как мы говорим он читает часто читает по 10 них читает. Также и дождь. It rains. Настоящее время утверждение. It rains. Он дождит. Он дождит. Но если вы хотите сказать, что в данную минуту вы вот стоите где-то на улице, и на вас дождь капает, здесь уже то же самое будет в настоящее время. Но это уже контейнус. Он идет сейчас уже. It is raining. Окончание ⁇ ing ⁇ Он дождит в настоящее время. It is raining. It is raining. Здесь ⁇ it rains ⁇ Дождь идет. Так же как ⁇ да я читаю, он читает, мы читаем ⁇ Но если мы хотим сказать, что он читает в настоящее время, значит, надо говорить ⁇ He is reading ⁇ Он есть читающий. А здесь идет дождящий, то есть в настоящее время он и is raining, он есть идущий в настоящее время. Здесь просто мы говорим дождь идет в июле, летом дождь идет, it rains, это так мы говорим, когда неопределенно. хотя это настоящее время. Но здесь мы говорим идёт is raining, это в настоящее время в настоящий момент здесь тоже предложение летом идет дождь ну, летом дождит летом идет дождь как мы скажем утверждение в настоящее время глаголу rain надо прибавлять с, потому что утверждением в, в настоящее время глаголу прибавляется с. значит он rains он дождит in summer летом так же как вот здесь снег зимой падает снег зимой падает снег или летом падает дождь будет одинаково здесь будет it snows а здесь it rains только здесь in summer летом а здесь in winter зимой здесь it snows а здесь it rains зимой не идет дождь в настоящее время утверждение, только отрицание значит глаголу дождь дождит, s не прибавляется потому что отрицание вот когда вы вопросительное предложение и отрицательное предложение хоть будущее время, хоть настоящее хоть прошедшее к глаголу s не прибавляется только в утверждении в настоящем времени только в утверждении здесь дождь, он значит частица does зимой не идет дождь что будет? он не дождит зимой зимой дождь не идет в настоящее время ут, э, отрицание утверждение Завтра будет дождь. Значит, должен быть элемент will. Как перевод будет It, on, will будет rain tomorrow. Завтра будет дож... дождить. Вернее, он, it, будет дождить tomorrow, завтра. Не забывайте, что надо на первое место it, Потом снежит или rain, значит дождит. Но если будущее время, то will надо вставить. Но теперь вопросительное предложение. Видите здесь завтра будет дождь. Вот спросить кого-нибудь завтра будет дождь. Значит начинаете с элемента will, потому что вопросительное предложение будущего времени. А потом то же самое will it rain tomorrow? Ничего сложного, абсолютно нет вот посмотрим еще одно предложение завтра не будет дождь время какое? будущее отрицание Должна быть, э, должен быть элемент will конечно, вот он есть will поскольку отрицание значит не будет will not как же переведем? завтра не будет дождь it он will not не будет дождить tomorrow Завтра не будет дождя. Так, вкратце, ничего сложного нету, Просто надо к этому привыкнуть. Если только о дождей и снеге речь идет, хоть в настоящем времени, хоть в прошедшем времени, на первое место ставите it, а потом, если снег, snow. Если дождь, значит rain. Но только в настоящем времени, допустим, зимой падает снег, глагол не забывайте добавлять s это если снежит, например, snows, или rain, rains, если в утверждении настоящего времени. Если в будущем времени, то тогда к глаголу снег и дождь окончание s не прибавляется. Вот допустим, вот как весь will значит это будущее время. Здесь видите, нету окончания s, просто снег и все снежит, будет снежить завтра, он будет снежить. It on will snow tomorrow. Он будет снижить завтра. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Хочу вкратце напомнить о том, что безличные глаголы это to snow и to rain. Не забывайте, что никакой снег не падает дождь не капает вместо глагола падает или капает если э, дождь необходимо э, ставить само слово дождь или снег на первом месте ставится it, это он снег, например it snows it snows, он падает it snows снег падает или it rains он идет или дождит если хотите подчеркнуть что именно в данную минуту идет значит прямо на вас капает вы хотите это сказать и видите что он у вас идет и сбегает по лицу вы говорите it is raining если снег на вас падает прямо вот в эту секунду вы стоите вы говорите it is snowing it is snowing вот и все дорогие друзья Посмотрите еще раз внимательно, прочитайте, потом через некоторое время еще, еще раз можно заглянуть, и все это в памяти останется. Ничего сложного нет в этом. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю и прощаюсь. Вы были на канале Питая Горбатюк. Всего вам доброго. Кликайте, делайте комментарии, можете делать отзывы, подписывайтесь на мой канал. Салонг, so пока.